Скажу, что ты в плену. Я еще дать плену. А вот, девушка, вы меня слышите? Да, да, да. Да, вот послушайте меня, ваш э, молодой человек в плену в Украине. В карамысле, он в плену у нас, у украинцев, потому что пришел к нам на родину, на нашу землю и убивает наших детей, наших жен. Вы поняли меня? Вы меня хорошо слышите? Нет. Что? Он может меня убивать детей. Девушка, вы в своем уме, еще раз повторяю, ваш супруг находится в Украине. Что он тут делает? Что делает тут ваш супруг? Вы понимаете это или нет? Что вы не Вам не нужен ваш супруг? Я правильно понял?